Бордюрный камень на улице партизана Железняка превратился в бордюрную крошку буквально за одну зиму. Это стопроцентная гарантийный случай. Подрядчик должен будет ее заменить. Понятно, что эта работа займет не один день и снова придется ограничивать движение. В данном случае на полосе для общественного транспорта. Партизана Железняка – одна из 49 красноярских улиц, где в прошлом году провели капремонт. И если асфальт на дороге смотрится неплохо, то, глядя на бордюр, сложно поверить, что ему меньше года. Подрядчик утверждает, этот рассыпчатый камень сделан по ГОСТу. Во всяком случае, именно так было написано в документах, предоставленных поставщиком. Дорожники сейчас выясняют, почему бордюр разлетелся на части. По их версии, в этом могут быть виноваты реагенты, которые использовали зимой, техника, которая чистила магистрали, и автовладельцы, которые паркуют свои машины, как бог на душу положит нами были взяты образцы и отправлены в независимую лабораторию для установления причин разрушения. Так как компания не изготавливает данный вид бордюров, а только занимается их установкой, то, соответственно, нам важно подтвердить факт правильной или неправильной технологии бетонопроизводства. Если будет доказано нарушение технологии, то все претензии будут направлены заводу-производителю, который явился поставщиком некачественного изделия. Тем не менее, заменить все точно придется. А за чей счет, это уже вопрос второй. Переделки ждут и улицу Северной, Ее ремонтировали прошлой осенью. Недостатки в прямом смысле слова уже вылезли из подсетки. Габеллон местами просто рассыпался. Замечания есть и по другим отремонтированным дорогам. На некоторых появились трещины и неровности. Это тоже недостатки, которые подрядчики должны устранить. Объекты еще продолжаются, поэтому я сейчас не назову точную цифру выявленных нарушений. Но они, безусловно, выявлены. Какие-то из них допустимы, какие-то недопустимы. С какими-то будут что-то делать. Сейчас, например, уже запущена на торги документация по поводу проведения работ по заливке швов и трещин. И туда вошло много объектов, которые вошли в прошлом году в программу ремонта. Это нормальное явление. Не все выявлены недочеты и вина подрядчиков. Пример тому, просевший участок красраба в районе кинотеатра Родина. Грунта, вместе с ним асфальт поплыли из-за того, что под землей прорвало трубу. Это не гарантийный случай, но дефект обещают исправить городские дорожники. После того, как завершится обследование улиц, ремонтированных в прошлом году, перейдут к участкам постарше. Один из них енисейский тракт от Северного шоссе до солнечного. На сайте Федерации автовладельцев можно найти документы, подтверждающие, что эта дорога еще на гарантии. Капремонт там провели пять лет назад, но за это время.. Она пришла в неводность. Колей перерезают полотно практически по всем полосам. Местами асфальт упросту стерся. Но исполнять свои обязательства подрядчик не торопится. Скорее всего, подрядчики каким-то образом пытаются забыть этот вопрос, потому что там э, случай говорит о том, что там надо полностью перекрывать полотно, и это надо делать в этом году, для того, чтобы в следующем году администрация города не делала это за свой счет. Причем, если сейчас администрация города начнет производить там ремонт, это будет нецелевое использование бюджетных средств. Освежить память подрядчику городские власти пообещали в ближайшее время. Гарантийные обязательства – дело серьезное, и их нужно исполнять. Если говорить о крае в целом, то на региональных направлениях за качеством ремонта тоже пристально следят. По данным управления автодорог, особых претензий к работам у них нет. Например, в прошлом году большой ремонт проводили на трассах от Красноярска до Железногорска и до Зыкова через деревню Кузнецова. После зимы их обследовали, и на несколько километров дороги нашли всего две трещины. Если брать статистику на региональных дорогах, процент выполнения работ по гарантиям – это меньше одного процента, одна десятая процента. И то это вызвано не тем, что подрядчик плохо сделал свою работу, а потому что мы живем в Сибири, снег, который начинает таять, иногда снега много и он начинает таять очень сильно. И возникают возможные там, не знаю там, предположим, переливы, которые влияют на обочину. В краевой столице на гарантии сейчас находится порядка 100 дорог. Пока специалисты обследуют, насколько качественно выполнены работы и нужно ли что-то переделать. Первые результаты инспекции обнародуют в начале следующей недели. А исполнить свои гарантийные обязательства подрядчики должны до 18 июня. Алина Штоколова все Никитин, Новости.